Основной материал, используемый для создания коронок, это керамика. Керамика наносится как и на металл, так и изготавливается полностью без металловой конструкции. У обоих конструкций имеются свои плюсы и минусы. Безметалловая конструкция более эстетично смотрится в рта. У керамики нет таких особенностей, и, следовательно, всегда очень трудно воссоздать максимальную эстетику и попасть в цвет с родными зубами. Безметалловая керамика, как правило, с годами не воздействует на слизистую, тем самым вам не придется менять эту конструкцию, в отличие от металлокерамики. Все чаще в своей практике мы с пациентами используем безметалловые конструкции, то есть из оксида циркония. Они отвечают более современным технологиям и более эстетично смотрятся у пациента. Используя циркониевые коронки, мы с пациентом добиваемся естественного результата, который будет радовать его долгие годы.